Ребят, всем привет! Смотрите, смотрите, в чем прикол. В Женесе у нас активность обходится примерно там 110 евро. Ну, плюс-минус. Мы можем заказать себе, например, там один резерв, коробочку резерва. Все знают, да, это коробка резерва, там 30 штук маленьких пакетиков этого резерв... резвератрола. Либо на эту сумму заказал себе маленький серум, там, 70 миллилитров, маленький серум, намазал себе лицо. Супер! Отлично! Теперь смотрите, какая, в чем отличается вообще активность э, в Дуалайфе. Вообще, прикол в чем? В том, что в Дуалайфе, прикиньте, в Life ты когда просто взял интернет свой магазин, Взял маленький пакет за 150 евро. Если это в, у нас в Европе, там вообще можно сделать за 137 или 140 получится евросов. Ну, в Литве. Я в Литве нахожусь. Вся активность не обойдется там 147 евро. С доставкой, со всеми делами. Но у меня будет целая коробка активности. У меня будет вот таких 4 э, бутылки. Вот таких. Набор день-ночь Dual Life. Вот такие. Теперь смотрите. Смотрите, в чем прикол. Самое важное, со, самое интересное, самое необычное, самое просто охрененное. Вот это место, которое вы открыли через месяц, под вами, как вот жен, э, жена, помните, под вами люди, короче, люди появляются внизу, по спиловеру. И тебе не надо закрывать цикл, тебе не надо 300-600, чтобы получить свои 35, хочется сказать одно слово, доллар. Тебе даже не нужно включать пакеты. Тебе даже для того, чтобы ЖНС заработать 25 своих, своих, своих, просто не знаю, нищенских этих 25 долларов, тебе надо включить пакет на 300 долларов. Замечательный расклад. То есть, по сути, мы зашли в бизнес, взяли пакет за 300 баксов, сидим, и мы ничего не сделаем, мы ничего не получим. Здесь прикол в том, что ты взял этот пакет не за 300 долларов, а за 150 за 150 долларов Карл получил 4 вот таких бутылки и закрыл на месяц свой бакофи, Закрыл, ушел и забыл про Dual Life. Вообще забыл про эту компанию. Пошел работать в GNS, вкалывать. Через месяц ты такой, о блин, я же там, короче, регистрировался в Dual Что ж там у меня такое? Ты заходишь в свой. Магазин, я даже могу зайти, блин, сейчас ради прикола, сейчас я уберу вот это, выйти. Ты заходишь в свой магазин, прикинь, прикиньте, ребята, ты зашел в свой магазин. Вот у меня есть, например, такой магазинчик. Вот есть мой, а вот есть магазинчик. Офигительный магазинчик. На кого он? Ну вот на мою маму. Отлично. Я просто открыл. Это просто место пустое. Я просто открыл на свою маму. Я захожу сюда в виртуальный кошелек. И думаю, в чем прикол? Что за фигня? А у меня здесь 75 евросов появилось. Это как вообще? Подожди, это серьезно что ли? 75 евросов? А что мы делали? А мы ничего не делали. Мы нифига не делали вообще, Карл. Мы ничего не делали, и по каким-то причинам мы получили 75 евро. В чем прикол? Я не понял. Здесь каждый зарабатывает, кто зарегистрировался, под ними появляются люди, и ты получаешь деньги. При этом тебе не надо соблюдать там вот это правило, да, помните, да, правило 300 на 600, чтобы получить своих 35 долларов. Тебе не надо никого даже включать в этот бизнес. Тебе просто надо заказать 4 бутылочки, Карл. И ты получишь эти 75 евро, потому что люди включаются в интернет-магазине. В этом куча покупок, люди закупают. Теперь о закупках. Теперь мы разговариваем, это я говорил, 150 евро это у нас пакет. Теперь я говорю о том, это один пакет. Теперь я говорю об активности, которую мы сделаем. Вот мы сделали активность, например. Вот я высылал сегодня активность, показывал, это вот моя, вот активность Ларисы. Я сделал на себя, ей чуть подешевле, потому что если, два доста... если доставка на один адрес, две активности, одна активность будет вам всего лишь доставка 2 евро. Такая вот интересная штука. Всего 2 евро, потому что они к одному заказу все присоединяют. С кошелька можно оплатить 90%, на данный момент это так. То есть вы можете со своего кошелька оплатить 90% этой суммы. Вот то, что заработали, теми деньгами оплатили. Мы уже вошли, мы заработали бабки. Теперь мы делаем активность. Окей. Смотрите, вот она сумма, которую мы оплатили. 174 евро. Вот здесь у нас получилось. 174 евро, доставка и 2 евро. Короче, 100... все у нас получилось с вами. из виртуального кошелька, видите, минус 157 евро. Теперь что мы здесь заказали? Мы заказали дуалайт кератин. Одна штука. Дуалайф хлорофил Две бутылки. Здесь одна бутылка. Дуалайф день-ночь. Одна. Но там две бутылки внутри. Life алоэ. Одна бутылка. Дуалайф день-ночь. Нам пришел в подарок за 1 евро. Это вот этот, который стоит вот здесь 66 евро. Он нам здесь 1 евро в подарок. Потому что мы активно сделаем, ребят. Дуалайф beauty care Vita C, Крем. 75 миллилитров. Всего лишь за 0,50 евро. Вау! Две штуки нам дали. И все это нам обошлось всего лишь евро. Алоэ мицеллярная водичка. 200 миллилитров. Одна штука. И еще один подарок. Смотрите. Четыре упаковки. Э, анти, э, вот этот вот, антипаразитарный крем. 50 миллилитров. Четыре штучки. За 1 евро мы получили вот это. Вот это. Вот это. За 1 евро. В Женесе надо сделать полгода активности, чтобы получить маленькую коробочку резерва. Здесь ты каждый месяц получаешь огромную кучу. Четыре тут бутылки уже и куча всякой всячины. Теперь смотрите, что это? Это одно здесь. Теперь смотрим картинки. Вот этот кератин, 37 евро, вот он стоит. Это вот то, что вот активность мы делали. Вот он хлорофилл, вот эти две бутылки, две бутылки хлорофилла, видите? зеленые бутылочки, вот таких две в активности у нас вот такие э, еще две бутылки это флагманский набор, день-ночь и еще точно такие же нам за евро дали точно так же две бутылки флагманский, этот типа продукта, который был в Манови, в Женессе он, типа бутылки Манови, забыл как они называются там уже, вот, день-ночь э, алоэ вот такой прикиньте, ребят, он не в пластиковом бутылке, как это как молоко дешевое продается у нас он в медицинском стекле. Вау! В медицинском стекле алоэ. Да, кстати, немножко даже повкуснее, чем в Genesis. Честно. Вот говорю как есть. Не скрываю. Вот она мицеллярная водичка. Вот они подарки. Вот эти крема. Видите, две штуки. Вот эти четыре. Вот это бесплатно. Ребят, все это за 174 евро получается целую кучу разного продукта. И это легко продать вообще. Куча продукта бесплатного. Легко себе останется и продадите еще. Клиентов у вас будет. Вы точно вернуть, вернете деньги. Половина этой суммы, 174 евро, вам компания назад вернет в кешбеке за, за то, что вы работаете в этой компании и за то, что вы делаете закупку. Купили пакет маленький. Понимаете, в чем прикол? Купили просто пакет, и вы там получаете эти деньги просто взяли пакетик за 150 евросов с продуктом тоже день-ночь или любой другой и вот с таким же, вот такой же пакет который я вам сейчас показываю вы его взяли и только лишь за то, что вы его взяли в течение месяца вам начислят вот эти 75 евро, которые я вам показал было такое в GNS. ни хрена там не было ты взял за 300 долларов пакет маленький базовый и все и на этом твое Путешествие закончилось. А в этом пакете у тебя, что там у тебя? Две сыворотки. Уху! Отлично. Круто. Вот, вот понимаете, вот в этом вся разница. Тебе начисляют бабки за то, что ты клиент этого магазина. При этом ты ничего не делаешь. Не включаешь пакеты, не закрываешь циклы. Тебе просто выплачивают. Здесь людям платят. А не только лишь лидерам или не только лишь тем, у кого хорошая Улыбка, у кого отличные зубы белые на экране, как это в ЖНС. А все остальные рабочие лошади сидят и ни хрена не получают. Это несправедливо, раз. Это несправедливо, два. Это несправедливо, три. Это несправедливо, четыре. Это, блин, несправедливо. Здесь хороший маркетинг. Здесь реально классный продукт, ребят, его до хрена за него хочется оплатить эти деньги он классный он крутой он качественный недорогой автомобильный бонус жилищный бонус тебе дают здесь просто нету лидеров здесь все вам дают это золотая жила новая это новая золотая жила ребятки блин золотая жила а или остаемся там же в тонущем корабле Который уже даже Джейсон не хочет купить. Даже Джейсон Джинес не хочет покупать. Даже за 2 миллиона уже не купит. Ему не надо уже Джинес. Ему не надо эти проблемы. То, что вам сделали интернет-магазин за 1 доллар. у Замечательно! Может быть вам еще 1 доллар на цикл... А, не за 1 доллар, за 0 долларов. Круто! Может быть вам на цикл добавят 1 евро? Доллар. Будет 36, 36 евро? Нет, долларов. 36 долларов. Будет цикл. Да, стоит из-за этого остаться, стоит поработать в этой компании еще 10 лет, чтобы заработать ничего, чтобы, чтобы просрать свою жизнь на это. Может быть хватит? Посмотрите на Dual Life, посмотрите. Если вы чего-то там не видите, присмотритесь получше.